— Павел Николаевич, а действительно ли вы собираетесь закрыть почту в совхозе «Миленин» и в связи с этим как бы, вот, преднамеренно поднимать реальную плату? — Откуда такие сведения, что мы собираемся закрыть почту? Ну, — Эти сведения, письмо прям было опубликовано в интернете. Не знаю, как, чат, переписка деловая с вашей с почтой. Оказалось все. То есть наше мое письмо или письмо совхоза Ленина оказалось в руках у кого? Оно оказалось в интернете, в открытом доступе, то есть вообще в открытом доступе. В интернете -то, да. там тоже есть какое-то название. Кто Ну, на э, аккаунт-канале, который мы не будем рекламировать. А, ну ясно. Вот. То есть у, у наших врагов. А, у наших нет. Ну ясно. Ну и что там написано? Ну, написано, что вы собираетесь повысить арендную плату за пользование зданием, в котором располагается сапфозная почта. И люди, которые комментируют это, ну, опубликовали это письмо, выражают, делают такие, такие линки, как вот с домом культуры выражают обеспокоенность о том, что всем придется пользоваться развилковской почтой. Ну, а, Есть если... ли у вас такие действительно, Нет, ну, Во-первых, вот каждый бред, который несет вот эта группа, его, конечно, можно тиражировать и объяснять. Ну, если они полные идиоты, я ничего сделать не могу. Но они люди же Подожди, в... вот завод. как все начиналось? Действительно, между губернатором Московской области Воробьевым и руководителем почты России, который по Московской области, было подписано соглашение. Там написано, что в рамках этого соглашения 300 почтовых отделений в Московской области должно быть отремонтировано, приведено в единый стандарт. Вот. На основании этого у нас возник вопрос, а наша почта, которая находится в здании, которое принадлежит Совхозу Ленина, впадает вот в этот перечень? Потому что из муниципального бюджета, а мы это видели вот при последнем принятии изменений в бюджет, было видно, что 30, больше 30 миллионов, 31 миллион направлено на два почтовых отделения, для того, чтобы привести их в соответствие это на текущий и на капитальный ремонт этих помещений. Вот. Естественно, возник вопрос, а, а почта-то сама собирается, тоже деньги тратит? Потому что мы, конечно, можем все содержать, но в любом случае а, даже лампочки на почте меняется в хозовом вот. Хотя там написано, что текущий ремонт проводится самой почтой. Вот. Мы не понимали никогда арендную плату и всегда так, этим занимались. Ну естественно, на звонок замруководитель зам почты домодедовского отделения сказал, что, знаете, как, а вы напишите нам письмо. Причем вопрос оставил так, а вы не хотите переехать в муниципальное здание? рядом находящиеся, потому что муниципалы могут отремонтировать свое здание, например, если это в программе есть. Но для этого вам нужно переехать в муниципальное здание. Он говорит, да мы бы с удовольствием приехали в муниципальное здание, но таких предложений не поступало. Он говорит, ну обратитесь к ним, может быть они пойдут вам навстречу. Тогда у вас будет возможность отремонтировать почту за муниципальные деньги. Ну и будет новое почтовое отделение. Он сказал, что ну для того, чтобы моему начальству обратиться, вы мне напишите в том числе в письме, что вы собираетесь поднять арендную плату. Ну, Потому что это вроде как основанием будет являться для того, чтобы вопрос поставить перед муниципальными служащими о том, что может быть вы нас пустите в муниципальное здание. Потому что оно сейчас в аренде у какой-то рота Агро, у коммерческой структуры, муниципальное помещение, а почта почему-то сидит в арендованном помещении у совхоза Ленина. Вот. вот так пошел разговор. Ну и по его просьбе мы написали такое письмо, и написали в том числе, что вот арендную плату планируем повысить. Вот. Ну, понятно, что мы никогда этого не делали, все равно почту нужно ремонтировать. Вот. Каким-то образом этот документ оказался в руках, теперь получается, у этих врагов. Она говорит, причем ясно, что мы его никому не давали, почта клянется и божится, что она тоже никому ничего не давала. Вот. И он, вот этот руководитель, предположил э, о том, что, ну, может быть, это районная администрация сразу, а мы это выделили неоднократно, все письма, которые мы направляем в районную администрацию, каким-то образом оказываются у рейдеров, а, вот. И они уже слились, даже никто не понимает, кто кем командует. То этот Извеков говорит, что э, Рота Агро э, охрану наняла, то, значит, э, глава муниципального образования Спаски дает доверенность. Одному из юристов-рейдеров, который прям а, участвовал в различных делах, это группа Юст, и он дает ей полную доверенность. Это показывается в деле. Поэтому а, слияние между муниципальной властью, рейдерами и бандитами, которые захватывали дворец культуры в масках, это все одно, одни и те же лица. Вот, они уже этого практически не скрывают. А вот, ну и каким-то образом это письмо попадает. Сразу скажу, что никаких планов. А, ну, повышать арендную плату, выселять почту, ни у кого нет. Мы ходим на эту почту сами. Какой же смысл? Вот. А все их вот эти вот глупости, которые они распространяют, ну, золотая осень отнимают у пенсионеров, а посмотрите, что сейчас там происходит, золотая осень. Дворец культуры отнимают у детей, да посмотрите, дети ходят в кружки, но только из-за того, что они там захватили дворец культуры и нас туда не пускают вообще, поэтому дети там не могут заниматься. А у них уже нет кружков, они там что-то рассказывают, но новый набор они осуществить не могут, потому что все ходят в наши кружки, и им бы по-хорошему просто уехать и освободить. Спорт уже видно, как сейчас развивается. И не потому, что муниципалы этим занимаются, а именно потому, что мы им помогаем. То, что они никак не могут заключить договора на фитнес, который частично в их собственности, частично в нашей, они до сих пор договора заключить не могут. Но мы же не отключаем их ни от, ни от электричества, ни от коммунальных платежей, хотя за два месяца не арендная плата. Вот. Ну и пытаемся как-то с ними договариваться. А эти бездельники, они просто вот, как это, пытаются здесь... Территорию социального оптимизма развалить. Вот. И то, что они заменили вот Добренкова на Извекова, и то, что они поменяли э, хорошего директора школы Рыбкина на вот эту вот... Я даже не знаю, как ее назвать. В результате, что в школе происходит, мы это уже видим. В результате того, что они сделали с Дворцом культуры, заблокировав возможность детей заниматься, это все действия только направлено на развал какой-то. Вот теперь они провокацию с почты устроили. А мне звонила директриса, то есть руководитель почты, в шоке просто. Она говорит, мы эти письма никому не давали, значит, их не было ни у кого. Она говорит, ну просто значит, администрация еще раз пытается дестабилизировать здесь ситуацию.